Один из самых распространенных аргументов любой конспирологической теории ⁇ ищи, кому выгодно ⁇ Мол, как только найдешь выгодополучателя, так все тебе станет ясно и понятно. Но на самом деле в поисках выгодополучателя может залезть такие дерби, из которых вы никогда не выберетесь. Например, не дай Бог убивать какого-нибудь вашего родственника, а вам от него осталась квартира. Значит ли, что вам выгодна его смерть? Ну, теоретически да. Но на практике мы же понимаем, что на таком основании вас в тюрьму сажать нельзя. Вам самому это не понравится. И вообще, может вы этого родственника любили от всей души, а его квартира вам нафиг не нужна. А может вашего родственника заказали партнеры по бизнесу, которые хотели от него избавиться. А может наоборот конкуренты, которым он мешал. А может это была любовница, которой не нравилось, что он на ней не женился. А может наоборот жена, которая отомстила ему за измену. А возможно он взял у кого-то деньги в долг и не отдал, а может его просто хотели ограбить, или он поругался с пьяным соседом, возможно интересанты в таких вещах безграничны, но ни одного из этих выгодополучателей нельзя ни в чем обвинять, пока вы не найдете существенных доказательств их вины. То есть фраза «ищи кому выгодно» в данной ситуации совершенно пустая и бесполезная. Кроме того, масса убийств происходит вообще без всякой выгоды ни для какой из сторон подрались два парня один попал в могилу другой в тюрьму кому это выгодно да никому то же самое происходит со многими воинами особенно с терактами нет там никаких выгодополучателей ни с какой стороны